Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад приветствовать организаторов, участников и гостей 5 Международной научной конференции «Сохранение и развитие языков и культур коренных народов Сибири», которая посвящена 160-летию Николая Федоровича Катанова. Проведение столь представительно-научного и общественного форума в Бакане, несомненно является большим событием в научной, образовательной, культурной и общественной жизни Республики Хакасии, а также в целом Российской Федерации. 2022 год является знаковой датой в истории Казанского университета, связанной с 160-летием со дня рождения выдающегося российского ученого стоковеда известного общественного деятеля Николая Федоровича Катанова, верного сына хакасского народа. На рубеже XX века в Казанском университете российская тюркология продолжала активно развиваться, получив под руководством Катанова научные устремления по широкому кругу вопросов. Древние современные языки и литература тюрков, археология, этнография, история тюрков и монголов, музейные дела, восточной библиографии, религии, культы, народные церковные календари и так далее. Обладая незурядными способностями, он в значительной мере обогатил отечественную ориенталистику и особенно тюркологию, войдя в историю в качестве первого хакасского национального ученого-просветителя. Богатейшее наследие Николая Федоровича еще в значительной мере требует более глубокого исследования и осмысления. Заметное место в его научной деятельности занимало изучение тюркских народов в Евразии. В 1903 году он защитил диссертацию «Опыт исследования уренхайского языка», которая принесла ему всемирную известность и признание и по праву вошла в Золотой фонд мировой теракологии. Исследование Катанова – труд первостепенной научной важности, сохранивший свое научное значение поныне. В 1907 году докторскую степень Катанова присудил императорский Казанский университет. Ученые заслуги Николая Федоровича признаны многими зарубежными обществами, избравшего его действительным членом. Международное общество наук и литературы в Бельгии, Венгерское этнографическое общество в Будапеште и Гельсенфоргского финно-угорского общества. Профессор Николай Федорович Катанов вел активную общественную деятельность. Особое значение имело его участие в трезвенническом движении, бескорыстным адептом которого он оставался до последних дней своей жизни. Вся жизнь Николая Катанова, ученого тюрколога, была посвящена большой науке делу просвещения. Своей научно-исследовательской, педагогической деятельностью и большой общественной работой Николай Федорович доказал преданность Родине, верность гуманистическим идеям народов России и Казанского университета. Современное поколение ученых помнят о великом труженке науки, ценят его вклад в развитие прогрессивной общественной мысли, и ученых Казанского федерального университета гордятся им как первым выходцем с земли Хакасской, продолжившим путь в мировую науку. Именно благодаря его неустанному труду по исследованию народности Сибири по Волжье и Приуралье Сегодня мы можем иметь четкое описание культурных традиций, верований, языка и фольклора тюркских народностей. Наша задача не просто сохранить это наследие, но и приумножить его. Личность и наследие катанов служат примером гражданского, патриотического воспитания молодежи. А его имя вписано золотыми буквами в летопись истории Казанского федерального университета «Истории и культуры народов Российской Федерации». От лица Казанского федерального университета, преподавателей, научных сотрудников поздравляю с замечательной юбилейной датой и приглашаю участников научных конференций к активной совместной работе. Надеюсь, что научный гуманитарный форум ученых общественности Республики Хакасия придаст новый импульс в развитии и углублении нашего сотрудничества. Уверен, что работа международной конференции посвященный 160-летию со дня рождения профессора Николая Катанова, будут содействовать изучению и популяризации общего, уникального, цивилизационного и историко-культурного наследия народов России и Евразии. Искренне желаю участникам форума плодотворных дискуссий, а ее организаторам новых совместных проектов.